Всем привет, дорогие друзья интернет и гости моего канала. С вами заново я. Мы серия кролики. Ну, вот о, приехали мы с работы, почистили мы свинок, Вот там видите, все горит. Кролику отвожка пробрались включили освещение, решили посмотреть, что нам нужно делать. Ну, нам нужно делать еще вот здесь забор. Ну, остальное, друзья, вы видите. Так, Юлька, кого мы сегодня продаем? Пошли, покажем. Кого продаем? Педхол? Да. Их все... очень много. Да, петухов было очень много и сказала холодец есть я не буду поэтому <как> продаем вот на кофре висела из Кличева. позвонили сказали нам три петушка даю просто но проблем так что мы их уже в мешок запаковали запаковали и повезем слизка где мешок я не включен просто. Ой. Ножи развязать не будем. Ну что, друзья. Все, Юлька, иди в хату. Сейчас я уже всем покажу. Мы уже управились, почистились. Все, Юлька, ты сейчас стоишь как зомби. Все, иди, беги. Так, волк. Да, волк? Волчара. Так. Здесь мы немножко навели порядок. Почистили их сегодня полностью. все, Правда, не берили. Закончилась а, известь. Ну, ладно. Красотульки. Ту -ту -ту, да? Красотульки. Ням-ням-ням. Да-да-да. Уже их тут было очень сильно грязно. Поэтому мы все это почистили. Ну, а так как у нас стоит к Новому году вот эта синка, мы числа 20 все здесь еще забелим. Чтобы было все красиво. Ну, как-то так, друзья. И грязненько, правда. Ну, ничего. Так, по поводу кроликов. Кролики. Ну, этот поехал с выставки. А, к сожалению. Ну, и может к радости. Не нужно нам. Ой, им нужен нам. Так, клеточки эти, которые ездили на выставке, пускай уже стоят, потому что э, в жизни все пригодится. А то, знаете, как вот случился момент. А, не в чем вести Так, здесь вот такие, как кролики. Здесь отсюда мамку приехали, забрали. А, забрали из Кировского района, между прочим. нас сукрольная. Ну, забрали, забрали, правильно? Нам то в радость. Так, здесь малышки. Мамань. Мамань. Так, завтра будем проверять. Сегодня у нас 14-го как вы видите 25 мы их мы их 25 поэтому мы будем по вот 24 поэтому мы будем их проверять и уже ставить кому нужно грубо говоря маточки. так это уже мы поставили но что-то она не хочет зараза так насыпали зерна вообще зерно есть есть есть есть так что у нас здесь что у нас здесь. А здесь у нас Бедлам. Так, там пацанчик, который едет, едет в Гомельскую область. Между прочим, в субботу повезу я его в Могилев. А знакомый, он подъедет до Могилева к родителям и заберет у меня кролика. И девочек двух серебра. Так, вам сена мало? Сено мало, мало сено. Ой, такие хорошие зайцы, зайцы. Хорошие, когда не болеет. Так. Ой, такая девочка, между прочим. Так. Так, так, так. Ну, что, друзья? Так, а что у нас здесь? Коробка не что Так, а что у нас здесь? Здесь эм, от серебра, которого мы продали на Кировском районе, молочня осталась. Здесь вот такой поц. И здесь такие девчонки. Вот это помписная крыльчиха серебра а это чисто? это старше это молоденько те ты так, так ну что хочу сказать там еще бульба бы осталась, осталось а который нужно свинку сварить но ну, сейчас морозики такие не как до бы не до бульбы ну, ничего но ну, заметьте до нового года практически можно сказать растянули и уже прикольно разложим помещение тепленько не все равно Такое то сильно разное. Вот так. Что? Ходи хорошая, ходи хороший. И вам сейчас все раз Водичка. Водичка есть. Вот так. Это вот Юлька их жалеет, внутрь кидает. И здесь были детки, тоже она бросала внутрь. Я говорю, не бросай ну, женская доля всех жалеть их пожалею какой-то камушек ну вот друзья грубо говоря убрался вот видите пыль такая от сена и от сена появляется что ушной клещ или раз в разгод или народные лекарства грубо говоря. посмотрите что он взял что ты грызешь это пакет какой-то засранится а потом надуешься а? мелкая пузатая скотобазина ну, пакет какой-то, блин, посмотрите. Фу. Это хорошо, что заметил. Так бы съел бы и желудок стал бы. Ой. Все, будем заканчивать, потому что нечего тут это, растягивать эти видео. Вот оно, крыльководство. Вот они все трудности. Видите, носила цепляется. Цепляется. Все. Все, всем пока. А, куда? Перепила еще. Все, пошли к перепели. Так, друзья, что могу сказать по Перепеле. Птичка такая, очень нежная. Вот у них они родились 20 числа прошлого месяца. Сегодня у нас 14. То есть, им буквально уже месяц. Они уже оперились. Но э, здесь у нас трава лицерна, которую измельчаем мы с помощью блендера. Блендер еще, слава богу, еще не сломали. Но проблема была в другом. О, моя копилка. Моя хорошая племенная коровка. Эм, фишка в том, что по перепеле э, дали мне корм. Э, буквально смолол одну кружку. Подсыпал. И за одну ночь 14 или 15 штук. Фрык, и все. Понимаете? Моментально. Не было там никаких поносов. Не было ничего. То есть, чуть-чуть что-то в корме и то. И сразу же им капец. По этому поводу будем брать еще 100 яиц. Водичка, все хорошо, уже не топится, уже как бы нормально, а сразу один утопился, но ну, это ладно. Фишку в том, что взяли мы будем брать сейчас 100 яиц и будем закладывать на инкубацию, потому что мне с перепилой понравилось это раз, а второй инкубатор все равно, вот видите, крышка инкубатора имеется, и она сейчас у нас не занята до, грубо говоря, начала марта. Поэтому время у нас есть, и будем докладывать все равно яйцо. Яйцо, яйцо. Вот так. А так, интересно, птичка, к сожалению, вот, что так получилось с этим кормом. А, и случилось у нас тоже, в один день поломалась, перегорела лампа. Вот это красная, где-то она И поехали мы, это было вечером, поехали на работу. После работы в Кличев на следующий день, пока купили эту лампочку. И в итоге, тоже, наверное, за ночь тут 5 или больше. Ну так. Все, друзья. Всем счастья, здоровья, семейного получия, мирного неба, над головой. Всем пока, друзья. Вот так. Ой, ой, хороший. Ну, дикие.